Здравствуйте! Представляю новую авторскую стратегию для торговли турбо опционами «Обратная волна». Эта методика специально разработана для вялого состояния рынка, так называемого флета. На 60-секундный график наносим уровни поддержки и сопротивления. Определяем их по ближайшим видимым максимумам и минимумам графика. Торговать будем только если цена находится внутри этого канала. Если цена выходит за границу канала, устанавливаем новые линии сопротивления или поддержки. Также устанавливаем на график индикатор Боллинджера с параметрами по умолчанию. Если самая верхняя линия индикатора пересекает снизу вверх уровень сопротивления, а цена при этом не может пробить этот уровень, то на начале второй или третьей свечи приобретаем PUT-опцион. Затем продолжаем покупку пут опционов на начале каждой новой свечи. До тех пор, пока верхняя линия индикатора Боллинджера направлена вверх. Ждем наступления этих условий для входа в рынок. Верхняя линия Боллинджера пересекла уровень сопротивления, а цена осталась в границах канала. Ждем начала третьей свечи. В самом начале этой свечи покупаем тут опцион. Опцион закрывается с прибылью. Сразу после закрытия снова покупаем путь опцион, так как верхняя линия Боллинджера направлена вверх, а цена не пересекла уровень сопротивления. Опцион закрывается с профитом. Проверяем условия и снова приобретаем пут опцион. В этот раз сделка приносит убыток. Но условия остаются прежними. Верхняя линия Боллинджера направлена вверх. Цена в диапазоне. Поэтому снова покупаем Пут-опцион. И снова получаем по нему прибыль. Проверяем условия стратегии. И опять приобретаем опцион «ПУП». И получаем вторую убыточную сделку. Но так как условия стратегии не меняются, снова приобретаем «Пут опцион». Получаем по нему прибыль. Условия стратегии все еще прежние. Покупаем опцион «Пут». Опцион закрывается в плюсе. Проверка условий и очередная покупка путь опциону. В этот раз убыточного. Условия все еще выполняются. Приобретаем опцион PUT. Получаем по нему прибыль. Подведем итоги. Из 9 сделок 6 закрылись с профитом. По трем получен убыток. Общий профит 96 долларов или почти 10%. Основные постулаты стратегии. Цена обязательно находится в границах диапазона, образованного уровнями поддержки сопротивления, нанесенными на минутный график по видимым экстремумам. Верхняя линия Боллинджера пересекает сопротивление. На второй или третьей свече покупаем food опцион и продолжаем их покупать, пока линия Боллинджера направлена вверх. Если нижняя линия Боллинджера пересекает уровень поддержки, на второй или третьей свече приобретаем call опцион и продолжаем их покупать, пока линия Боллинджера направлена вниз. Обязательно следим за тем, чтобы цена была внутри диапазона. Метод Мартингейла к стратегии не Удачной торговли и инвестиций.